Такая вещь, потому что народ мечется. Пока сейчас наша техническая поддержка нас будет размножать, чтобы видели уже все-все-все сети. Вот, мы сейчас просто поговорим между собой. Кто, кто у нас на готове? Наготове сначала мы с Людмилой Бублеевой. Да, я вас представлю. что у нас сегодня маловато народу. Ирина, где твоя родня? Жиребцова, Цветкова. Так, ага, понятно. Ну что, сейчас, наверное, будем потихонечку начинать. Сейчас нам Игорь скажет, когда подключится Facebook, Одноклассники, Instagram, что там еще у нас есть, YouTube, дальше сайты. Кто-то нас смотрит, ВКонтакте. Кажется, все. Вроде бы. Инстаграм нас еще смотрит. Сказала. Как-то не забыла его почему-то. Прям совсем не забыла. Вот сейчас все подключатся, и мы уже будем потихоньку начинать. Пока, дорогие друзья, поставьте плюсики, хорошо ли нас э, видно и слышно. Два плюса или два минуса, или в общем, чего-нибудь. Слышно и видно. Следующая просьба, пожалуйста, напишите, из каких городов кто нас сейчас смотрит, кто, с кем мы будем сейчас работать. Из каких городов и стран. Украина, Казахстан, Литва, Кингисеп всегда. Все, полный эфир. Да. Угу. Итак... Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас очень практичная тема. Ну, я начну с двух пословиц. Первая пословица «Знал бы, где упал, соломку подстелил бы», и вторая береженного Бог бережет». Ну, есть еще много всяких разных пословиц, но вот эти вот важные. Это я сейчас говорю о домашней аптечке. И э, сейчас, почему это важно, сейчас народ мечется по аптекам, по, э, смотрит в интернете, что должно быть дома, потому что все знают, что скорость воздействия, если вдруг, не дай бог, что-то такое случилось неординарное, не просто там горло, сопли или температура, а вот что-то вот необычное, неординарное, как-то себя, если человек не, не так чувствует. Но необычно именно. Вот нужно срочно, мгновенно чего-нибудь выпить. Это я говорю о самом страшном вирусе. Но у нас еще огромное количество всяких жизненных ситуаций, не очень приятных и так далее. Это ожоги, порезы, ушибы, головная боль, отравление. Это можно перечислять много-много. И пока мы ждем доктора, пока мы вызвали скорую помощь или просто ждем доктора, естественно, нужно срочно что-то или намазать, или выпить, или приложить для того, чтобы или остановить кровь, или э, обеззаразить. То есть здесь важны э, минуты, даже, может быть, секунды. И поэтому мы решили поговорить о домашней аптечке. Что это за салонка такая, из чего она состоит? И вот я открыла, сейчас вам открою вот этот вот эти рекомендации. Но сначала я прочитала там историческую справочку такую небольшую. Историческая справочка о том, что раньше в советские времена, я имею в виду, это уже история, были аптечки разного вида там. Цеховая, домашняя, автомобильная. Но сейчас это тоже существует в некоторых таких позициях. Но, тем не менее, там было даже от радиации, защита от радиации. И, в общем, много всякого, очень интересно. Потом я взяла следующую публикацию, что на Сегодняшний день рекомендуется в обычной, жизни, в обычной жизни нам с вами. И получилось, я даже не буду читать, не бойтесь, я не буду читать, но получилось, смотрите, сколько страниц. Это я еще сократила, было 26 страниц, список необходимых лекарств обеззараживающих, обезболивающих, противовоспалительных, какие-то аппаратуры какая-то, да, против... Так, что тут вот? Обезболивающих. И вот Просто я листаю, и это те рекомендации, которые нам э, советуют доктора, коллегии, конечно, да, ну, от ожогов, резов и прочего-прочего, э, от сердечных болей, это то, что нам рекомендуют доктора вот тут вот листать, не перелистать. Еще раз повторяю, я только 18 оставила страниц, а было 26, то есть я 8 страниц сократила там кое-какие вещи. Из этой вот кучи, чтобы вас не загружать, я вытащила э, список, то есть что рекомендуется, чтобы было у нас э, в аптечке дома. Вот представьте себе чемоданчик или там, не знаю, какую-то там коробочку. А обычно у нас всякие разные коробки бывают. И Вот в этой коробке у нас лежит, и вот, вот то, что они рекомендовали, я все аккуратненько выписала. И получилось, ребята, у меня... Я вот единственное, что приписала, пульсоксиметр и аппарат для изменения сахара, ну, если есть проблемы. Пульсоксиметр сейчас, наверное, все хотят, чтобы он, ну, на всякий случай, чтобы понимать. 71 момент. 70, даже если, я уж не говорю про пульсактиметов, который стоит там 2-3 тысячи, аппарат для измерения сахара 2-3 тысячи, еще какие-то вещи стоят ну, достаточно серьезную такую сумму. Я взяла из этих, эти цены и эм, усреднила до 300 рублей. Ну, как бы 71%. Что-то стоит там 30 рублей или 50, там какой-нибудь активированный уголь или что-то в этом духе. Что-то стоит 2-3 тысячи. Пусть будет 300 рублей. Умножить на 71 – 21 тысяча рублей. А теперь внимание. Поскольку, слава тебе, Господи, мы не будем все это использовать, это на всякий случай, да, то, естественно, будет кончаться срок годности, и аккуратненько мы выкидывать начинаем. Пару тысяч выкинули через годик, еще тысячи-три выкинули, что-то еще подкупили, и это бесконечно. Самое главное, что там в конце написано, вот там, где я читала, что ни в коем обязательно читайте побочные действия. Обязательно смотрите дозировку. Ни в коем случае не превышайте дозировку. Это может быть очень опасно. И тогда а я понимаю, и все прекрасно понимаете, что если смотреть эту партитуру, там побочных действий, там просто вот огромное количество, и понятно, что там много пишут на всякий случай, но все-таки. И мы поп попытались, я, не, это не только я, я, естественно, консультировалась с профессионалом, а вы знаете, у нас профессионал очень высокого уровня, фармацевт э, Людмила Бублиева, и единственная проблема останавливать ее вовремя, потому что на каждый путь у нее есть история и доказательства, которые э, интересны. Если это будет интересно, а это будет точно интересно, почему вот не это, а вот это? Ну, то, что историческую справку я сейчас дам слово. Немного слова, Людмила, да? Да. Потому что на каждое, все, что мы обсуждали, она на каждый препарат давала свою оценку и говорила, почему это можно оставить, а это нельзя. То, что желтеньким, естественно, мы вот оставляем. А с правой стороны, с правой стороны мы написали, чем мы, что у нас в аптечках, те, кто занимается вивасаном. А это на всякий случай. Не 71, а я вот выписала 20. Вот они, 20. Из которых что-то можно попозже, что-то можно вот в обязательном, да, в идеальном. То есть в идеальном варианте это хотя бы 15 наименований различных. Ну, как бы вот таких приблизительно. Кроме того, срок годности у них колоссальный. И они не, они не кончатся. Для всей семьи это не просто таблетки, про одному потом другому купить. Ну и э, куча всего. И стоимость этого будет значительно меньше. Мель, ну может быть такая же, как вот всего, всей этой кучи, но оно все абсолютно пригодится. Но меньше, я думаю. Итак, вот если мы смотрим на этот э, список, кстати, у нас будет новогодний подарочек, такой небольшой новогодний, мы уже начинаем новогодние подарки. Новогодний подарочек будет вот этот лист. Я его сброшу для всех тех, кто и по всей сети. И, конечно, вы сможете посмотреть, что рекомендуется и что можно в Евросании заменить. Итак, начинаем с того, что мы оставляем, да, Людмила. Ну, конечно, бинты, жгутлика, пластыри, градусники, грелки и прочие, этанометры, это все мы оставляем. Оставляем натуральные препараты, такие, как, Людмила, если я правильно говорю, муколсин, фиктусин, да? Оставляем препараты для сердечников, да, люди, у которых сердечные проблемы, или проблемы с аллергией, да, и они привыкли к какому-то препарату, разумеется, Оставляем. Что мы не оставляем и почему? Ну Давайте с самого простого начнем. Это марга... зеленка йод. Людка, вот про это расскажи, пожалуйста, как ты мне сегодня рассказывала. Добрый вечер. А что можно сказать по поводу этих препаратов? Дело в том, что я когда-то читала, что только в России используется маргоцолка, йод и зеленка. В других странах, в европейских странах, это очень-очень давно уже не используется, и это не актуально. Просто, если можно пример, мы все знаем прекрасно, когда была Великая Отечественная война, у нас в аптечках наших солдат был йод, была зеленка, а у солдат английской армии и американцев уже в то время было чайное дерево и важность чайного дерева знали уже в те времена. Я просто еще пример, пример приведу, если позволите. Зеленка. Все прекрасно знают, что когда у ребенка предположим ветрянка, то смазывают зеленкой. Оказывается, это нужно для врачей для того, чтобы определиться. Прогресс идет. Насколько уменьшается количество вот этих точек, и они их просто считают. У меня, когда у внучки была ветрянка, я смазывала чайным деревом, прекрасно все убиралось. То есть марганцовку, зеленку, йод можно прекрасно заменить масло чайного дерева и лавандой. Здесь даже не обсуждается. У меня, тем более, этих вещей тоже в доме нет, и я ими не пользуюсь. По привычке люди это используют. Что касается пергидроля, пер то есть там была одна из рекомендаций, но ты мне сказал, что нельзя. Здесь не могу сказать, что категорично нельзя. Дело в том, что перекись водорода – это 3%, а пергидроль – это концентрированная. Там концентрация доходит до 30-31%. Это очень опасная вещь в доме. Надо очень аккуратно, может быть, сильнейший ожог. И используется тоже для полоскания, но опять же, это надо в разведении. У нас опять для того, чтобы получить... Такой же результат еще даже и лучше можно использовать и чайное дерево, и лаванда, и косточки грейпфрута, и получать прекрасный результат. То есть, mm -hmm. по моему мнению, вивасановцы именно, что мы можем вполне это заменить. Ну вот теперь пошли у нас простудные заболевания, это вот перцовый пластырь, аскофены, аспирины и прочее-прочее, вот куча, куча всего, я правильно говорю, да? Да, Паратур, да, патрон, да. Патрон, да. Панадол. Мы это все можем заменить несколькими буквально кремами лечебными, тимьяном, можжевельником и козьим маслом и эфирными маслами, розмарин, да, да, куров, да, мята, 33 травы, лимон. Что из вот этого вот списка можно бы оставить? Вы знаете, у меня из этого списка в моей аптечке уже в течение 17 лет нет ничего, и я обхожусь очень даже спокойно без всей вот этой аптеки. Объясню почему. Дело в том, что вот в этом списке в разнообразном очень много есть наименований, в которых содержится парацетамол. Они просто повторяются. Просто там иногда добавляют КДИН еще к парацетамолу немного еще другие какие-то действующие вещества, а во многие идет это парацетамол, так как я этим занимаюсь глубоко и серьезно. Я прекрасно знаю, что парацетамол является основной причиной трансплантации печени в мире. Он очень э, гипотоксичен. И поэтому я э, боюсь рисковать, тем более для маленьких детей. Около 500 наименований парацетамола содержащих препаратов на рынке, и многие э, могут просто в этом запутаться. К примеру, эферолган, панадол, колдрекс. Салпадеин все содержит в своем составе парацетамол и так далее. и так далее. Это очень токсичный препарат, тем более он используется как противовоспалительный, как жаропонижающий. У нас есть прекрасная альтернатива этим аптечным препаратам. Это наша ароматерапия. У нас очень у многих есть много таких примеров, когда мы и э, использовали как жаропонижающие. Это и обтирание, и микроклизмы и так, далее, и так далее. То есть у нас есть хорошая альтернатива всем этим препаратам. Так, Теперь болеутоляющие, жароподнижающие, вот мы сказали, болеутоляющие, аналгин, петарол, ортофен и так далее. У нас это все можно заменить, то есть эфирные масла, кроме антивоспалительного, антибактериального и прочего, имеют еще свойства обезболивающие, и это в частности масло чайного дерева, лаванда, мята, гвоздика, да, а да. таблетки у нас есть, натуральные, ПЦ-28, они действительно чудесные таблетки, натуральные таблетки, которые снимают боль. И, конечно, фенхель или тимьян, если это проблемы, ну и с, с, с желудочно-кишечным трактом, или даже тимьян-моджевельник, если суставные там, проблемы. Да. Угу. Так, э, Я тогда... хотела бы здесь, Ольга Васильевна, добавить немного. Вот вверху были препараты, это не только жаропонижающие, они еще и противовоспалительным действием да, обладают. Да, да, Я да. хотела бы коснуться аспирина. Дело в том, что с аспирином надо очень аккуратно, особенно в детской практике. У него есть такое свойство, это синдром Рея, почечная недостаточность. И есть статистика, что до 50% летальных исходов у детей до 5 лет. То есть с этим препаратом надо очень аккуратно, и во многих странах он под особым таким вниманием. А то, что касается анальгина, то во многих странах он уже давно снят с производства, и он запрещен. Анальгин тоже имеет очень серьезные побочные. Так, пошли зубные боли. Зубные боли, зубные капли, вот предлагаются зубные капли, пока... Понятное дело, что надо бежать к врачу. Тут вот заговорочно. Но пока ты бежишь, пока а, а, а, зуб начинает болеть обычно ночью, и, а, как правило, субботу, суббота на воскресенье или с воскресенья на понедельник. Ну, вот для У нас есть великолепные продукты, это и эфирные масла, масло чайного дерева, гвоздика и апельсин, и гвоздика, кстати, употреблялась, использовалась в стоматологии, во все пломбы добавлялась, если вы очень хорошо вспомните, кто раньше ходил к стоматологу, вот это запах гвоздики, она действительно работает. И э, кроме этого, эликсир для полости рта – это особая композиция, которая очень много проблем убирает и налаживает. Не только как профилактика, но и лечебный эффект, если пользоваться этим постоянно. Я права, Да, конечно. Я могу сказать по поводу гвоздики, что у меня когда оперативное вмешательство было в ротовой полости, я полоскала гвоздикой капало в воду, у меня было ощущение, знаете, заморозки, когда уколы делают, вот инъекции перед операцией, вот такое действие было, то есть это прекрасное, прекрасное простое. Так, теперь вот грудные эликсиры и прочее, да, у нас здесь мажориновый крем, тимьяновый крем, козне масла, ну и, конечно, здесь есть э, препараты, которые натуральные, да, Людочка? Да. Я хочу сказать, что у аптечных препаратов очень многие напитки, особенно для детей, они на основе спирта. А мы знаем спирт, насколько пагубен, особенно для детского возраста. И у них есть побочные. И надо очень правильно подобрать препарат для ребенка. Есть противокошлевые, есть отхаркивающие. Иногда и сами врачи не могут подобрать правильно. То, что касается наших, у, у нас практически можно каждому рекомендовать. И при этом будет отхаркивающий такой эффект хороший. То есть нет противопоказаний никаких побочных. Я, для, допустим, для себя, для своей семьи выбираю наши. Вот. Ну, в общем, я, мы сейчас не будем дальше уже, наверное, все перечислять, хотя осталось не очень много. Есть иммунсит у нас для иммунитета и э, на, ма, бальзам альпийских трав замечательный при каких-то таких проблемах э, и простудных и прочее. Ну, и то, что касается проблем с сердцем, э, у нас есть мята, у нас есть розмарин, но я еще раз повторяю, что если у человека серьезные проблемы, он привык к каким-то, ни в коем случае ничего не отменять. То, что доктор прописал, доктор прописал. Мы говорим о том, что я не болею, у меня все хорошо, что должно у меня быть в аптечке. Если вдруг то, что прописал доктор из этих препаратов, с каких-то других, конечно же, все оставляем. Все оставляем. Если люди уже их принимают, они помогают. Мы сейчас, я повторяю, говорим о том, что мы хорошо себя чувствуем, но на всякий случай для себя и для своих близких мы имеем вот этот список. Я хотела, если можно, добавить по поводу сердечных. Вы правильно сказали, это дело доктора, но я обращаю внимание на карвалол и волокардин. Дело в том, что там входит состав мята, но там еще входит такое вещество, как финобербитал. Это не совсем безобидное вещество, и у нас зависимость от карволола. Просто зависимость. Именно фенобербитал играет. Но у фенобербитала есть такая особенность, ее не везде пишут, что может быть остановка дыхания во сне. Это очень серьезно. И в крови фенобербитал сохраняется в течение продолжительного времени. И поэтому противопоказан водителям. Вот этот момент я хотела сказать. Я хотела одну минуту буквально по поводу парацетамола, что он несовместим с алкоголем. Это летальный исход чтобы люди обращали на это внимание. Если они принимают парацетолосодержащие препараты, ни в коем случае нельзя алкогольные напитки. То, что касается детей, и могут давать просто напитки на основе спирта. Тот же, допустим, какой-то отхаркивающий эффект еще. И последнее, буквально одно слово. У нас еще есть скорая помощь, это при высоком давлении, это Илан илан Здесь мы тоже можем помочь людям. Есть еще много разных вещей, но я надеюсь, что об этом расскажут мои коллеги. Да. Спасибо большое, Людмила. И вот теперь Ирочка Шатохина. Почему она взяла эту тему? И почему мы так с удовольствием приняли ее предложение? Ну, это, потому что она очень глубокий человек. И если она занимается чем-то, она занимается этим серьезно. И кроме того, наличие детей... Деток, и наличие внуков, которых она, конечно, любит, как и все бабушки и мамы, но она занимается с ними очень серьезно. И опыт, который она получила от использования этого продукта, поэтому она может с нами поделиться. Но, ну, а кроме того, в прошлом эфире у нас был разговор о биопульсаре. У нас будут еще эфиры по этому поводу, и она активно работает на биопульсаре, А вот там очень хорошо видно, что было до того, когда болела, и что стало после того. Евка Шатохина, город Москва, эксперт по здоровому образу жизни, партнер Дани Вивасан. Хорошо любите жаловать. Добрый вечер, дорогие друзья. Слышно меня? Поближе, чуть-чуть поближе. Начнем с того, что тема эта возникла спонтанно. Внук пришел со школы и говорит, бабуль, вот это все надо купить. Школьную аптечку. То есть теперь в каждом классе, в садике, в группах будут аптечки. Ну так же, что как и... и... Не Слышно меня? А меня? Слышно меня? Сейчас, ребята, пожалуйста, выключите микрофоны все. люди боковец, выключи микрофон. Ага, спасибо. Да, Ирин. Вот у меня сразу возникла такая мысль. Значит, поговорим про аптечку. Это будет тема прямого эфира. Ну, сейчас мы все видим, да, и в интернете, и по телевизору идет активная реклама фармпрепаратов. Ну, продвигают прямо очень сильно. И сейчас еще одна тема – это вакцинация. И бедные люди, они, в принципе, и не понимают, как им быть в этой ситуации, что им делать вакцинироваться, не вакцинироваться, какие препараты пить. Ну и вот, как всегда, выход есть, и выход, он действительно найден. И многие ученые соглашаются и пришли к выводу, что только натуральные препараты способны укреплять иммунную систему. Ну а, соответственно, только иммунная система способна помогать человеку. Ну и вот, я когда взяла эту тему, я просто подумала о том, что все-таки насколько это важно, да, заниматься своим здоровьем, иметь дома свою аптечку. Конечно, мы поговорим сегодня про аптечку Вивасан. И вот тут вот, Игорь, можно презентацию? Да, сейчас. И вот тут вот, в принципе, мы можем поговорить о преимуществах. Конечно, всегда сравнивать надо, да. Первое это самое, самое, конечно, основное и самое важное то аптечка должна быть, конечно, натуральной. Но это выходит сейчас на первый план. Конечно, важно, чтобы была высокая биодоступность. Биодоступность препарата Вивасан доходит до 95%, потому что здесь всегда сочетается природа и наука. Вивасановские препараты они обладают многофункциональностью, они универсальны, они подходят буквально... Во многих случаях, то есть один препарат подходит, ну, так скажем, на покрытие многих проблем. Аптечку Вивасан, которую я вам сейчас предложу, она подходит буквально для всей семьи. Семья у меня многодетная, да, внуки, и мы все пользуемся этой аптечкой. Польза для здоровья, конечно, побочных действий наших препаратов, ну, так скажем, без побочки, потому что это природа. И вот... Конечно, наше здоровье всегда на чаше весов, и надо выбирать, конечно, натуральные препараты. И вот в противовес аптечке «Вивасан» можно поговорить о аптечке традиционной, да? но мы все понимаем, что это продукция химической промышленности. Это узкопрофильные препараты, у них узкая специализация. Да? Если это жаропонижающие, то они только предназначены для жаропонижения. Да? Разные препараты для разных групп, да, то есть для взрослых одни, для детей другие. И когда мы смотрим польза и вред, конечно, польза от приема аптечных препаратов есть, но эта польза перекрывается тем побочными действиями, тем вредом, для, ну, тот вред для организма, конечно, он больше. И самым первым препаратом, конечно, который бы я рекомендовала в домашней аптечке, это масло чайное дерево. Наше масло чайное дерево оно уникально. Во-первых, здесь три кустарника – манука, канука и чайное дерево. Это сильный антисептик, обладает мощнейшим бактерицидным действием, ранозаживляющим действием. Это сильный онкопротектор. Можно использовать в неразведенном виде. Масло чайное дерево мы можем наносить ну, практически везде, ну, избегать, конечно, слизистой оболочки. Я вам сейчас расскажу, как мы пользуемся маслом чайное дерево в нашей семье. Это капли в нос, это любые раны, это любая боль, зубная, головная, это масло чайное дерево. Масло чайное дерево можно использовать да, и для дезинфекции, для дезинфекции помещения. Ну, в общем, аптечка в одном флаконе. Следующее, о чем бы хотела, конечно, я рассказать, это крем тимьян. Крем Тимьян – это, в принципе, с этого крема начиналась компания Вивасан. 20, 20 лет, да, по-моему, мы в Воронеже отмечали, приезжал, приезжал наш президент Томас, и вот тогда он сказал о том, что вот этот рецепт вот этого крема он купил у драгистов. Драгисты – это травники, это люди, которые… Собирают эти рецепты и хранят, да, но ну, а потом их продают, и люди, которые хотят пользоваться этими кремами, а, так скажем, наладить в выпусках этих кремов, они пускают в производство. Я смотрела в Википедии, в России тоже были драгисты, только их Иван Грозный выписывал из-за рубежа. И вот единственная страна на сегодняшний день – это Швейцария. Вот в Швейцарии есть такая профессия – драгист. Что делает этот крем? Он настолько многофункционален, он универсален, мы его можем наносить везде, работает он моментально, это трансдермальный крем, проникает он очень быстро через дерму, а дерма – это защитный слой организма. да? И за счет тех масел, которые входят в состав этого крема, мы получаем замечательное противопростудное средство. Наносить мы его можем везде, работает там, где он прежде всего нужен. Следующее, то, чтобы я, конечно, включила в нашу аптечку, это бальзам 33 травы. Это мини-аптечка вот такая. Здесь в растительном глицерине 33 эфирных масла. Представляете, какое мощное действие у этого маленького бальзамчика. Очень удобно пользоваться, да? носить можно в дамской сумочке. Наносим на точке на наши да на виски иначе ну в общем везде где нам надо где есть боль дискомфорт наносим пользуйтесь с удовольствием следующее это мамаме вот этот вот этот травяной спрей но ну, рекомендую пользоваться всем у кого есть дома маленькие детки это профилактика гриппа уэрви простуды мощный противовоспалительный эффект Антисептическое действие и очень сильное бактерицидное действие. Но вот такой небольшой лайфхак да, от семьи Шатохина. Берем маску, отношения маски нас никто сейчас не избавлял. Да? То есть мы маски вынуждены носить, носим, и я так думаю, еще будем длительно носить. Берем маску, на внутреннюю сторону маски да, прыскаем два пшика спрея Мама Мия, наносим маску и благополучно можем идти. В течение двух часов держится аромат эфирных масел, обладает мощнейшим бактерицидным действием. Вспоминаем, да? Ну и не надо так часто менять маску, лучше через два часа точно так же нанесите спрей и пользуйтесь с удовольствием. То есть ношение маски становится, во-первых, приятным, а во-вторых, экономим на масках. И еще один продукт, о котором бы я хотела сказать, это любимое мое масло, масло фенхель. Масло фенхель – это специалист в области ЖКТ. Это антидот всех ядов, расшлаковщик замечательный. Можно пользоваться при отравлении. Да? Масло фенхель сродни водному балансу в организме. Используем при бронхолевочных проблемах. Используем в ЖКТ и косметологии можно да? для подтяжки лица и для массажа лица. И вот, когда мы разговариваем с людьми, мы можем предлагать эту аптечку. Да, это, в принципе, готовая аптечка. Уместится она на одной ладошке. Да, вот так вот можно все сложить. И вот эта аптечка у вас на одной ладони. И вот тут вот в следующем слайде я посчитала, сколько это будет стоить аптечка по клиентской цене. Вот по клиентской цене аптечка будет стоить 7371 рубль. И посмотрите, сколько проблем мы можем решить с этой аптечкой. То есть практически все, вся вот такая острая помощь, мы ее можем закрыть. Что мы получаем клиент, да, если мы ему предлагаем эту аптечку? Дисконтную карту дает, дает дисконтная карта скидку 23%. Кэшбэк будет на его номере 227 рублей. И на следующем слайде вы можете увидеть, что в вашу аптечку добавится еще... Четыре многофункциональных крема в подарок. То есть, ваша аптечка увеличится еще на несколько позиций. Но это, так скажем, первый вариант, и мы этой аптечкой пользуемся всегда. Вы знаете, вы можете в комментариях написать, как пользуетесь вы. Можете задать вопросы. Если есть новички, конечно, вы можете обратиться. Мы готовы делиться рецептами. Мы готовы. Рассказать, о как, ну, как мы пользуемся этим. да, Ну и вот второй вариант аптечки на следующем слайде представлен. да, То есть мы можем корректировать нашу аптечку в зависимости от нужд наших клиентов. Да? То есть в эту аптечку я вместо фенхеля, ну нет у человека проблем с ЖКТ, да, и травяного спрея мамамия добавила экстракт грекруктовых косточек и масло эвкалипт. То есть человек говорит, там у меня постоянные проблемы с бронхолегочной системой. Вот масло эвкалип работает идеально. Вот там, да, проблема легкие бронхи. А вот экстракт грифруктовых, грифруктовых косточек – это антибиотик растительного происхождения. Представляете? Нет побочки у него совсем, кроме индивидуальной непереносимости. Показан детям, показан взрослым обладает мощнейшим антибактерицидным, противомикробным действием, да. И вот, вот эта уже аптечка, да, которую я вам здесь показала, она будет стоить 8580 рублей, да. И вот на эту сумму вам компания Вивасан подарит дополнительно 6 трансдермальных кремов. И ваша аптечка уже будет состоять из 11 препаратов, да. Это вот возвращаясь к тому, что говорила Ольга Васильевна там, да, в аптечке, вот если мы там полностью покрываем все наши нужды, у нас будет и это, и это, и это, да, то есть 71 препарат. А представляете, а у вас в аптечке будет 11 замечательных препаратов, натуральных, без побочных действий, да, широкого спектра действий, многофункциональные. Ну, приглашаем всех на нашу планету здоровья, который называется Вивасан. Приглашаем вас всех на наши прямые эфиры. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, комментируйте. И если не успели посмотреть наши прямые эфиры, приходите к нам, пожалуйста, на нашу платформу zkbv.ru. Ну вот, наверное, все, что я хотела сказать так вот вкратце. Если есть вопросы, конечно, готовы ответить. Да. Ну, э, спасибо большое, Ира. Спасибо большое. Я хочу сказать, что у нас сегодня достаточно много э, людей. Понятно, что очень тема серьезная. Ну, вроде понятно, Шебекина, Тамбов, Липецк, Москва. Так, так, так, сейчас, сейчас, сейчас смотрю. Украина. Привет, дорогая Украина. Кингисеп. Э, Москва, Василь, Васильевич, деточкин у нас вип-персона в гостях, спасибо вам за поддержку, вчера э, слушали ваш эфир. Замечательный эфир и пользуясь случаем, Василий Дорогой, поздравляю с прошедшим днем рождения, здоровья, удачи, счастья, всего самого, лучше надеемся на взаимное сотрудничество, то есть объединим свои усилия, наверное, скоро. Так, Москва, Петербург, Новый Ураль, привет, дорогой. Так, вот это... Наташа Васильева, это Нальчик, да? Я правильно говорю? Так, Москва, Казахстан, Тамбов сказала, Орел, так, так, так, так, так, так, так, так. всем здравия. Хорошо, это Украина, наверное. В общем, сегодня прямо очень хорошо, ребята. Да, Украина, Ивана франковск Ивано-Франковск, да, ребята, замечательно просто. Что я хотела вам сказать? Ну, во-первых, эфир, наверное, не по скорой помощи. Мы все равно выбираем вот эти темы и какие наиболее интересные, а какие наиболее интересные, те, куда идут люди. Сразу, даже без особого приглашения. Будем продолжать. Я уверена, что многие, кто сейчас сидит, имеют в своем запасе такое количество рецептов и по скорой помощи, и по профилактике, что касается э, Вивасана, и очень хотелось бы, чтобы вы э, поделились с этим, э, с нами. Да, вот кто-то написал, курень солодки, самое лучшее средство. Солодка у нас для чего? Это, по-моему, отхаркивающая, да? Да, это кашель. Да, совершенно согласна с вами, абсолютно согласна. Почему-то в списке рекомендаций от докторов солодки я там не увидела. А это да, спасибо большое. Теперь поставьте, пожалуйста, нам лайки потому что это очень важно. Поделитесь этой информацией и обращайтесь к своим людям, которые вас пригласили, если у вас есть вопросы. Если у вас есть вопросы к спикерам, пожалуйста, спрашивайте. Да, у нас есть люди профессиональные, которые могут и доказательные все это объяснить, потому что если вы спросите у меня про парцетамол, я сделаю следующее. Я спрашиваю у Людмилы Бублиевой или у Лидии Шуниной, вот она у нас появилась, здесь на экране или э, у юли брюховой в общем у тех людей которые это профессионально понимают эм, э, скажите пожалуйста у кого есть как и в аптечке э, препараты э, фармацевтические вот так чтобы прям вот они стояли вы понимаете что без них жить нельзя напишите пожалуйста если можно и у кого ну, вивасан, здесь много вивасановцев, поэтому я даже не спрашиваю. Вивасан – это то, что мы перечисляли. Все, кто давно занимается вивасаном, вообще не пользуются больше особо ничем. Одно новое сообщение. Так, Крем Тимьян, где заболел, там помазал. Через 5-10 минут боли стихают и уходят. Да, Татьяна, спасибо. Так. Э, угу. Подскажите, пожалуйста, я применяю электрический арома-диффузор и дома, и на работе? Сколько времени непрерывной работы и сколько сеансов можно применять в течение суток? Кто ответит? Кто ответит? Люди? Я вообще не выключаю. Так, я тоже я выключаю, но когда сам выключается? Ну, когда выключаю. вода заканчивается. Да, надо периодически его выключать и проветривать помещение. Обязательно. А потом выключить. Вообще, да. Вот смотрите, когда э, у нас не какой аромадифузор, это может быть арома Я, кстати, долго-долго пользовалась аромадифузором, ну и пользуюсь, конечно, и сейчас. А потом вдруг мне захотелось живой свечки и керамической лампы. И вот, э, вот она у меня стоит, и я как, то вот. Сильно диффузор, можно? Я, ответить а, потом... Да, Лю... да татьяна пожалуйста сейчас одну секунду, одну секунду Все тебя видно и слышно хорошо да ну и хорошо да значит арома диффузора должен работать если маленькие дети первый раз 20 минут а потом должен быть обязательно перерыв комната должна быть проветренная. потом можно немножко прибавлять но до часу можно и на всю ночь тоже не обязательно. Лучше делать перерывы. Сейчас у вас работает там аромдифузор, а дальше у вас там часа два-три перерыв. Эфирные масла все равно работают. Нельзя постоянно, чтобы работал аромдифузор. Перенасыщение эфирными маслами, то есть много это не всегда хорошо. Угу. Спасибо, Татьяна. Но вообще вот по всем законам арома вот этих диффузоров рекомендуется 20-30 минут про, и после этого проветрить помещение, этого достаточно. У нас, знаете, как сравнивали это с тем, если поднести, все, вот поднести э, в комнате, свалить эту кучку а потом взять и растряхнуть ее снова по новой э, веникам. То же самое и здесь. Аромадиффузор отработал, убил какое-то количество болезнетворных бактерий. И они все остались висеть в воздухе. Поэтому их нужно проветрить, вычистить, и потом снова можно зажить. Спасибо большое. Так, можно а... мне сказать, Ольга Васильевна, я хотела да, уточнение нет. сделать. Там был какой-то вопрос или уточнение по поводу солодки. Дело в том, что в нашем Тимусане содержится солодка, чтобы люди имели в виду. В Тимусане, да? Да, в Тимусане да, есть солодка, да. да. да. да. да. да, да помню, что это помню. очень хорошее средство, да. очень хорошее, эффективное, и у нас оно есть. Так, вот еще вопрос. После родов геморрой посоветуйте, чем лечить? Ну, в первую очередь, это, конечно, крем для вен, да? Если я правильно понимаю, кто ответит? Да, да, крем для вен. Можно капнуть на крем для вен одну капельку эфирного масла лимона для усиления. А вообще крем для вен очень хорошо работает. И внутрь каштана, если уже не кормите грудью. Если кормить грудью, то каштан воздержитесь. А наружу, пожалуйста, крем для вен. Там листья красного винограда и экстракт комского каштана очень хорошо укрепляют венозную стенку. Хорошо не только для вен, но и для сосудов. А геморрой – это воспаление вен прямой кишки. Поэтому обязательно пользуйтесь кремом для вен. Угу, спасибо. Так, э, так, так, так, так, так, так, что еще? Я в чат там еще скинул, опять пару диффузора, там он ультразвуковой. Это же есть какая-то разница? Ультразвуковой? А у нас какой? Но у нас сейчас ультразвуковые только подаются. Раньше подавались водяные. А, да, с, этим, с водой сейчас без воды. В чем разница, кто может ответить? Я не понимаю этой разницы, не знаю. Но ультразвуковые работает без воды, его в машину даже можно ставить, это более удобная функциональная вещь. Но мне с водой больше нравится. Водный он еще как увлажнитель работает? Угу. Вот здесь, видимо, да. по длительности используемый, то есть человек спрашивает, ультразвуковой можно дольше вонять, но ну, я думаю, Нет, что нет, я думаю, что все то же самое. Все одно и то же. Все то же самое. Вот я опять же повторяю, вот этот весь мусор собрали, и его нужно проветрить. Вот, вот это идеальный вариант. тогда свежий, свежий воздух, говорят, на улице даже самый загрязненный воздух чище, чем в доме. Поэтому проветривайте помещение почаще. еще, конечно, обязательно надо соблюдать дозировки. Просто в обязательном порядке дозировки соблюдать. Тем более, если маленькие дети. Маленькие дети совсем, если грудные, там не все эфирные масла можно использовать. И где-то на комнату в 15, допустим, квадратных метров достаточно. Если грудные дети, 3 капли. Если взрослые, то и 5 капель можно. Угу. Игорь, там есть еще какие-то вопросы? Вообще, если говорить о скорой помощи, вот у нас великолепно дает скорую помощь Валентина Викторовна Иванова. Надо будет ее как-то попросить, и она, когда в пандемийное время, на тех в те времена, в прошлые времена, у нас практически чуть ли не раз в неделю это были самые большие такие клубы. Когда люди с удовольствием приходили и внимательно слушали, потому что это обычная нормальная жизнь. И, как я уже говорила, как правило, какая-то проблема начинается либо ночью, либо выходной. И ты начинаешь метаться, не понимаешь, куда, куда и что делать. А что касается вот обычной жизни, ну я вот сейчас просто вот картинку рисую. Это ожог, лаванда, чайное дерево, порез лаванда, чтобы остановить кровь, чайное дерево, опять же то же самое, это вот как бы, да? Простудные заболевания, или сейчас, если вдруг, не дай бог, что-то чувствуешь, экстракт грейпфрутовых косточек, я вот в этом списке его написала э, вообще без всякого номера. Если дальше, тут у меня номера какие-то есть, сейчас, я, угу, сейчас, секунду, то э, экстракт грейпфрутовых косточек у меня без номера стоит он у меня просто на первом он должен быть и все тут потому что это, там очень много проблем вот смотрите когда я выписывала что может быть сразу двухплотных косточек стоит особняком могу поставить тысячу восклицательных знаков и конечно и масло дерева Растутные заболевания горло или еще или еще что-то Чайное дерево, эвкалипт, сосуды, лимон, апельсин, мята, сон, лаванда, апельсин, сон налажив, наладить просто на да, зубы или какие-то боли, гвоздика, нос, простуда, бальзамальтийских трав, живот заболел, фенхель, какие-то отравления, мята, зубы, эликсир, полости рта, тимьян, мышевельник, козье масло. Вот при всех проблемах, суставы, э -э э кости заболели, или там простудные заболевания, кашель начался, там и сам. Красная ягода, мощный, быстрый эффект, витаминный, такой он прям мощный. Да, у нас есть еще иммунфит, но это уже другая история. Это уже, ну, Viva конечно, без которого сейчас просто надо с ним жить, без которого сейчас не обойтись. То есть, если это все есть, кстати, у нас есть вот. Опять же, наши новые композиции Сильвио Фригали и Кристо Фригали, кто нам готовит в Швейцарии эти композиции, просто низкий поклон, нижайший. Вот эта композиция называется «Дыши». И здесь собраны такие уникальные эфирные масла, которые заставляют легкие работать. И сатурация, это уже было проверено, как только пришло, нам написали из Якутии, когда только, только начиналась эта пандемия, проверили, после четырех глубоких вдохов вот этого средства, конечно, это не навечно, это вот как бы в тот момент, на четыре единицы подняли сатурацию, было 93, стало 97, в Фейсбуке есть еще это, я как-то разбрасывала по всем сетям, это правда. Вот это очень важная вещь. Вообще она должна быть тоже в кармане. Бальзам альцепийских трав, вот эта вот штука Viva Spray. Это то, из чего из дома выходить нельзя. Ну, тут как всегда. И тут Остапа понесло, потому что все мы э, любим э, нашу продукцию, естественно, и не просто любим, потому что любим, потому что Швейцария, потому что GMP, потому что доказано, все понятно. Но мы 21 год, Пользуемся этим, этой продукцией. Я думаю, что избежали огромное количество всяких проблем. Так, нужно сейчас профилактически использовать косточки каждый день. Поскольку как ты думаешь, Лидия Митрофановна? На сегодняшний день. Я бы всем рекомендовала использовать экстракт грейпфрутовых косточек абсолютно каждый день, хотя бы по 5-10 капель один раз в день. Это как бы санировать вот все то, что у нас приходит за целый день. Можно вечером, можно с утра, но это очень-очень хорошо отражается на нашем состоянии здоровья. Чисто вот это просто из практики уже... И, ну, потому что мы целый день подвергаемся, мы дышим, и какой-то вирус или какая-то инфекция клеточка, она попадает все равно в организм. А вот если мы экстракт грейпфрута пьем в маленьких дозах каждый день, то они прекрасно, в общем-то, работают. Угу, спасибо. Так, Татьяна Воронина получила на великолепный эффект от спрея Мама «Мамамия» – противоотечное средство при тяжелой заложенности носа. Здорово, спасибо. Зинура Звозиль Илан и до приезда скорой помощи понижает давление. А с Розмарином снимала боли сердца, да, у себя четыре капли на 1 мл тимьяна, быстро снимаются боли. Да, спасибо большое, совершенно верно. И э, я просто тоже замечала: Илан и лан, -лан где-то понижает на 10-15 единиц. И еще живет при высоком давлении, при таком, да, у кого старики есть, это очень важно, да, и если вдруг усомнив, и на холку можжевеловый креп. Но мы же в еще можно и ручки намазать, и ножки там намазать для того, чтобы был вот этот отток от головы. Он тоже, он совершенно верно, он тоже работает здорово. Конечно, эта тема у нас, она бесконечная совершенно, Потому что при любых проблемах мы сейчас можем сразу же за 21 год. Я думаю, у вас очень много опыта у всех. А у наших экспертов, ну, представьте, сколько у них уже всяких случаев было. И в семье, и с друзьями, и с клиентами, и так далее. Пожалуйста, делитесь нашим эфиром. Я думаю, что даже если одному человеку это спасет жизнь, или, может быть, не такой тяжелый будет заболевания то мы не напрасно провели этот эфир правда это очень очень важно просто не лениться. Вот и все. Ну и спасибо всем большое за эфир. Делитесь, пожалуйста, нашим эфиром, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши новости. Кто смотрит на сайте, это анкетка. Там анкету нужно просто заполнить внизу или обратитесь к своим, к людям, которые вас пригласили. Мы будем ждать вас. У нас каждый понедельник и каждый четверг э, у нас проходит прямой эфир. А вот завтра будет прямой эфир, Люда, у тебя, да? У Людмилы Бубливой какая тема, завтра и во сколько? У меня будет завтра в Инстаграм в 19 часов, я буду повторять витамин Д3. Вот, а сейчас это одно из самых... Таких раскрученных и интересных э, моментов. Витамин D3. Все сейчас размышляют, где, где что, где его брать, куда и зачем он нужен. А в следующий э, раз, в понедельник, я надеюсь, будет очень интересный сюрприз с другой стороны в нашем прямом эфире, приходите. Спасибо огромное всем, кто участвовал. Всем здоровья, всем хорошего настроения. Как только вы подходите к зеркалу и смотрите, нет улыбки, вот так вот постойте пару секунд и улыбайтесь, потому что мы знаем, что это полезно для здоровья. Мы живем, у нас прекрасная жизнь, и все будет хорошо, уже хорошо. Пока-пока!